Может ли человек попасть в ад из-за слабости характера? Да, может, и Писание дает нам на это четкий и ясный ответ. Мы имеем дело с двумя составляющими, первая из которых – это характер, и вторая составляющая – это страх. Я думаю, что всем нам знакомо это явление или состояние страх, поэтому обратим наше внимание на первую составляющую – на характер. Слово «характер» в разных словарях может иметь следующее значение. Совокупность всех психических и духовных свойств человека, либо отличительное свойство, особенность, качество чего-нибудь. Характер обозначает сложное психическое явление, отличающее индивида или народ и выражающееся в своеобразном, постепенно сложившемся и сознательном способе реакции, на различные запросы внешнего и внутреннего мира. Удивительно, но Бог поставил перед нами цель – работать над своим характером. Откровение 21 глава 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и делослужителей и всех лжецов участь в озере, горящим огнем, и серое» – это смерть вторая. Слово боязливых с греческого может иметь следующее значение – трусливый, робкий или боязливый. И именно это слово открывает данный список – список тех, кто не войдет в Царствие Божие. И здесь нужно сказать, что трусость является частью характера. Таким образом, из-за слабого характера можно пойти в ад. Бог заложил в нас стремление к победе. Бог не дал нам Духа боязни. Об этом мы читаем во втором послании к Тимофею, первая глава, 7 стих, ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Теперь прочитаем о характере в разных переводах, что говорит Писание. Галатам, 3 глава, 27 стих: Ведь все, кто поверив в Мессию, прошел обряд погружения в воду, а облеклись в характер Мессии. 4 глава, 19 стих, послание Галатам. Дети, мы, я вновь в муках рождаю вас, пока не отразится в вас характер Мессии, то есть характер Иисуса Христа. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой. Божья цель для нас – иметь характер Христов. Это означает, что будет больно. Потому что работа над характером – это всегда сложно. Когда у человека есть какая-то фобия, когда у человека есть страх, очень сложно его побороть. Но над этим нужно работать. Характер – это то, над чем должен работать каждый христианин. Почему? Потому что цель Божия – привести нас в образ и характер Христов.